Вот наша собака. Будем ее сейчас распаковывать. Завели нашу пупсину дикую. Завелась она нормально с первого раза. Ну вот ее первые шаги.